Итак я сварганил этот афоризм. Еще два из которых ты оба можешь услышать, перейдя по ссылке в начале этого ролика и предыдущей. Если перейдешь так же как здесь и в предыдущем ролике. Приятного прослушивания. Кровь бурлит, агрессия пёт, на плече моем красуется кловорот. Подписывайся на мои каналы. У меня есть каналы